факультетского уровня, университетского уровня. Иногда также наши студенты аккредитируются в качестве СМИ на мероприятия там, всероссийского и иного, иного уровня. Помимо этого мы проводим также фоторепортажи, у нас есть собственные видеопроекты, пишем статьи, новостные заметки, делаем анонсы для экранов, которые э, затем транслируют информацию для студентов-преподавателей в главном здании КФУ.